Всем привет! Ночью поработали хорошо, не стал снимать, не видно ничего ночью, плохо видно все. Ну и таких казусов сильных не было. Вот, сегодня 11 заявок, 12 сделал, сейчас посмотрю. Вроде 12 сделал. Гарантия. Да, 12 заказов сегодня сделал. Вот, сейчас э, поедем покатаемся чуть-чуть, если будет дадут. Далеко не будем ездить. И, ну, наверное, после равно выйду. А так, э, наверное, поеду сейчас бабушки. Потом в больницу записываться на операцию, поеду. Все, приехал я, короче, в больницу. Берем с собой бахилую маску, картон амбулаторную и пошли. И ни хера не видно. Да? А у меня в 102-й кабинет. В Да, Ну вот покажите. Делает. А делает. Анализ какие? Я не знаю. Просто потому, да, или как? За три недели приходите к, хирургу. к, своему, к своему хирургу. Все, можно? В понедельник администратором позвоните, да? Гиспотализации своих тестов. спасибо большое. В общем, получилось у меня 22 заказа. С ночью там 11 сейчас. 11, грубо говоря ну да сейчас 11 ночью то есть 2 заказа сегодня у нас вторник сейчас поеду домой у нас он дождь идет на улице дождь идет но у нас на улице плюс 25 градуса 22 заказа. 4030 рублей получилось ну, минус 18 процентов все будет вот, ну и в принципе Все Все, подъезжаем к дому Парковаться как обычно Негде Да, парковаться негде у нас ну, Сейчас подъезжаем Мое любимое тут местечко Учится все С каждым минутом все дальше, дальше паркуйся Хотя нет, вот мои следы вчерашний упаковочный все мы приехали так сейчас берем все свои вещи которые нужно тут блин тоже мокрый снег тоже не знаю что это такое. Давай. заказа. Неплохо. 2000 завтра бонусов получим.